Ну а у нас матч, естественно, как всегда, начинается с ножевого раунда про мяс против Babylon Team Опять Team, господи Я сегодня никак не переучусь Babylon Family, прошу прощения Что далее? Далее у нас... Нет, не ножи не нажи. Почему-то у нас сразу пистолетка. Но ну, окей. Бан на фасткапе а, вместе со своими ребятами а, находится сейчас на на на на на на на на Нет, подождите, эффект стоит на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на Ну бы а, Сие дело Володя Дуримар забирает белые глазки по никнеймам, кстати говоря, у вавилонцев, будем называть их именно так, все вообще очень и очень забавно. Накидывается интересная флешка капитанам, экс капитаном команды. Хайрат киллер отстреливается, красивые глазки, минус от Дуримара номер два, минус от Дуримара номер три. Два игрока атаки остаются, здесь Володя вступает в перестрелку вместе со своим тиммейтом с еще одним оппонентом. Заканчиваются патроны, рука лицо, банду фасткапе зарезал, ха ха ха Денис! Нахабанятил только что оппонента, у Дениса еще и дефьюзки ты -e есть. Ну, в общем, звезды, звезды, звезды этого раунда. Это, безусловно, коллектив про мясо, в частности, бан на фасткапе и Дуримар. Именно эти два человечка сделали сейчас погоду, так сказать, своей команде. Ну, давайте вы быстренько, в общем-то, познакомимся с, с чем? А, правильно. С составами команд. Бан на фасткапе. Слайд Гардиан, Гидрамин, Дуримар и Эффект играют за команду Промяса. Ну а Вавилонцы это вообще отдельный вид искусства. Дуримар, кстати, вместе со своими тиммейтами продолжают уничтожение плановое. о Второй минус с ножа за второй раунд. Какая-то прям жесть-жесть жесточайшая сейчас происходит. Минус от Дифингидромина и в завершении фраг от Слайд Гардиана. По канале и не иначе, команда про мясо режут своих соперников, о чем вообще а, можно дальше говорить. Пока сложно, конечно, что-то предположить, но ладно, к черту это все, давайте все-таки пройдемся по составу а, Вавилон Фэмили, и здесь, ну, прям все очень интересно. Красные глазки, белые глазки, красивые глазки, зеленые глазки и еще одни глазки только что с сервера почему-то вышли, но я надеюсь, вскоре а, игрок вернется. Сейчас же вавилонцы пытаются штурмом брать позицию на точке Б, эффект отстреливается и вроде даже удается выжить с 8 хп. Бежать, бежать как можно дальше, Гидрамин два минуса и минус от Дуримара. Ну тут, конечно, еще и численный перевес реализуется в сильной стороне за команду Промиаса, само собой. Ну, короче, пока что беда. Пока что беда, такая вот секундная, минутная, может быть, слабость от вавилонцев, хочется, конечно, видеть полноценные 5 на 5, но, в общем-то, посмотрим, что там получится. В теории я видел матчи, где и вчетвером ребят выигрывали, но, конечно, такое случается а, крайне редко. Енот-зверь еще раз приветствую, только что в личку с вами здоровался, но вот еще раз вам а, Дима, большой-большой привет Эффект, энтрифраг И второй минус от него же Ой, слайд гардиан Ну, слайдище, как обычно Врывается с хедшотами, С какими-то нереальными, причем хедшотами с дигла. Ваншотики, ваншотики это все-таки Наверное, я бы сказал, больше э, К Нео, так скажем, обращаться Но, при этом, при всем, на данный Этап, дорогие друзья э, Команда про Подходит, ну, капитально Серьезно, да, то есть у нас сейчас 4-0, э, не совсем Устаканившаяся экономика у Вавилонцев, и при этом, при всем, еще и Отсутствие пятого игрока То есть, конечно, здесь доминация по всем фронтам Абсолютно, куда только не глянь э, Так алейкум бро, Джафар Скай Приветствуем, белые глазки Энтрифраг по Дефингидрамину. и вот он, кстати Пятый у нас появляется Это карие глазки, ну, короче, куча глазок Сейчас играют за Вавилонцев, вопрос, насколько продуктивно Они сыграют, кстати, поджимы от э, Про мясо, в общем-то, работать э, Как бы вот перестали Я бы так сказал, что действительно они перестали Володя Дуримар и эффект остается Вдвоем, и у этой Пары игроков, в общем, перспективы На взятие раундов на самом деле весьма туманные, Однако эффект вырубает зеленые глазки И ситуация теперь становится равной Красивые и белые глаза, но Эффект, эффект прям на страже Спота Б, ой-ой-ой, трипл килл От эффекта ну, что сказать. Такое не берется, по всей видимости, и за счет того, что это не берется, в общем-то, раунд отходит в копилочку команды про мясо. Ну, хотя бы теперь один из... Äh неприятных нюансов с которыми постоянно сталкивались все предыдущие раунды вавилонцы он как бы сам себя изжил пятый игрок появился и теперь с численного перевеса про мясо уже не начинают этот перевес еще предстоит как-то добиваться слайд гардиан прям сходу врубается в агрессию причем в достаточно дикую и достаточно жесткую красные глазки карие глазки о что происходит непонятно но однако слайд гардиан хотя бы один минус успел сделать хотя мне кажется что что Можно было сделать, в общем-то, и побольше Изначально пули легли не совсем так, как э, хорошо Как, в общем-то, хотелось бы Ну, 4 в 2 Здесь и фингидромин, конечно, опять же, достаточно грубо ошибается Можно было спускаться по лестнице чуть-чуть быстрее И это бы осложнило сопернику возможность сделать минус Ну, Дуримар последний Замечает соперника и абсолютно вообще не попадает практически в сидящего соперника. Ну, оставляет ему там, конечно, какое-то количество баром, но, увы, без минуса. 5-1. Саня, круто, что успел на стрим. Еноточ, разумеется, елки палки я вот, блин, все не могу никак какую-нибудь наклеечку найти. Интересную, ну, в виде енота, опять же, да. Или какой-нибудь, ну, не магнитик, конечно. Хотелось бы какой-то стикер все-таки заполучить и приклеить его на мониторчик. Как, как я уже говорил, как напоминание. Но что-то вот эти поганые стикеры вот. Со всеми зверями есть, с енотами Найти ни одного не могу Эффект Разменивает погибших товарищей по команде Но тут, в общем-то, нужно, конечно, понимать Что разменивает он двух погибших э, товарищей Забирая лишь одного Бомба на точке А установлена Володя Дуримар на страже точки но ну, вот он настолько на страже точки Что бомбу у него прям перед носом ставит Но один в поле не воин, очевидно, конечно же и именно поэтому Володя решил просто отдать позицию, пусть, дескать, ставят. Мы потом попробуем выбить. Попробовали выбить, и чуть-чуть не получилось. А где тот самый Виктор? Ой, увидите сейчас что-то там очень много каких-то забот. Он постоянно на стрим забегает, поставить лайк, поприветствовать и убегает опять заниматься какими-то делами. Ну, в общем, занятой человек, поэтому вот так. Саня, что с турниром у Дестра? Кирилл, э, турнир закончился. Собственно, немножечко финал... Э, Хреновенький получился, но ссылочка, вернее, не ссылочка, а запись финала, какой он был. Есть у меня на канале. Можете пересмотреть. Правда, смотреть там особо не на что, потому что ни одной игры сыграно не было. У команды про мясо заканчивается экономика. Но, тем не менее, минусы даже с диглами какие-то все-таки нарисовываются. Правда, как их нарисовать? И нарисовать, наверное, их будет ну, потяжелее, да, чем, чем то, наверное, хотелось бы ой ой ой ой ой бан на фасткапе Минус зеленые глазки, а теперь еще и ребят с пистолетами Выходят в численный перевес Попытка стянуться на точку Б Но здесь Дуримар uh, Дуримар еще вообще ужасный человек но ну, вы сами видите, да, что этот uh, Просто мамкин убивашка делает Ну это же прям какая-то нереальная вещь, да Завершающий минус от Дениса И форсбай от промяса Поразительным образом Становится победным раундом Каталина, 13-11, вот финал. Ну да, 13-11, был счет, после этого сервера упали. Платформа fastcap.net пыталась сделать бэкап сервера с этого счета. Бэкапнуть не удалось, пришлось перезапускаться по новой, и в результате сервер опять упал, игра даже не началась. Ну, в общем короче, так и не сыграли ничего, потому что команда Destra Academy просто отказались от дальнейшего участия в этом турнире. И, собственно, получили техническое поражение, заняли второе место. Ну что, попытка занять зелени, дамы и господа. Здесь в этот раз уже мамкин убивашка Дуримашка, к сожалению, не делает ни единого килла, отдавая важную достаточно позицию своим соперникам. Однако слайд-гардин отрабатывает потихонечку косяки своего товарища. По команде и лидера э, команды, так сказать, бывшей, в которой они вместе играли. Но и его также успокаивают, а эффект сегодня действительно машина. В чате именно так писали, именно так написал Шерман, эффект машина. Полностью согласен, потому что в очередной раз благодаря эффекту именно э, раунд остается за коллективом. Про мясо и счет. 7-2. Приятно, когда в команде есть игрок, который может вытащить вот такую тяжелую ситуацию, когда позиционно про мясо, по сути, раунд проиграли, но стрельбой в дальнейшем сумели реализовать, пусть даже и меньшинство, но все-таки самое главное, что реализовали. Дефин гидромин, естественно, слышит соперника в дыму, забирает его минус 2, дуримарыча! И на ножик сейчас опять кого-то, смотри, опять кого-то на нож хочет сажать. Просто жесть. Остановите его. <смех> <смех> О -о -о -о, понятно. Ну, уничтожение и аннигиляция в исполнении промяса. Сильная сторона реализована на процентов, Победный раунд достигнут. Счет 8-2. И команде Вавилон Family предстоит а, забрать еще какое-то количество раундов, потому что ну, нельзя все-таки закончить, даже пусть и слабую сторону, но с двумя раундами за душой. Эффект 30 FPS играет. Ну так вообще прям сильно. Здравствуйте, Devil Мисс, приветствую. Бан на фасткапе, минус красные глазки, минус от эффектов до гонку. И пока ребята здесь не могли поделить дорогу, кто, в общем-то, будет первый входить в дом... Uh, ну, там про мясо знают, что, собственно, им нужно делать в этом матче Бан на фасткапе метким хедшотом убивает красивые глазки Да, именно прям убывает Ну, а Дуримар, в общем-то, уже выходит в аркаду в спину Выбивает бомб кэри Выбивает, естественно, с него бомбу Ну и что-то, в общем-то, кари глазки где-то там под собакой ползает Я уж не знаю, конечно, какие перспективы уползания под собакой Может дать эта позиция игроку атаки ну и в результате, да, визуальный контакт происходит слайд Слайтгарден погибает, однако 2 хп Остается у глазок и это Хэдшот от Дефингидромина Ну 9-2, не знаю, пока что говорить мне Здесь нечего, конечно, обратите внимание на Статистику и вам станет все сразу Чуточку яснее, потому что Ну, прям э, Неприятности Растут Растут они у команды Вавилон Фэмили, хотелось бы, чтобы росли раунды А растут пока неприятности в общем, так иногда бывает, и Володя Дуримар еще снова пытается убить хоть кого-нибудь на этот раз прострелом. У красивых глазок остается один хп, и таки Володя Дуримар все-таки убивает красивые глазки, который бомбу дарит еще и своим оппонентам. Но вот, вдумайтесь в эту ситуацию, насколько она, ну, глобально абсурдна. Дуримар отправляется в аркаду, красные глазки. Встреча сразу с двумя соперниками и отличная флешка в лицо. Минус Дуримар. Минус на точке Адди 3 в 2. Бан на фасткапе, минус белые глазки и кари последний. 15 хп, но Денис урабатывает с левой, а может и с правой. Не знаю, с какой, там не было понятно, в общем-то, с какой руки был уработан последний игрок а, вавилонской команды. Но, однако, что точно понятно после всего этого, что счет на табло 10-2. Малость, так сказал бы я, бы неприятный счет, все же таки, для коллектива Вавилон Фэмили. Я, опять же, повторюсь, понимаю, что это слабая сторона. И здесь, конечно, про мясо обязаны брать большую часть раундов. Но, но не 10-2 при этом. Хотелось бы видеть, ну, какие-нибудь, я не знаю, ну, 9-6 хотя бы. Мы же ведь все любим с вами красивый и максимально непредсказуемый Counter-Strike. Вот 9-6 это все-таки апогей интриги, так скажем. Денис выходит поджимать зелень. На зелени же, к сожалению, для команды про мясо жизнь Дениса обрывается. Эффект. Эффект вместе со слайд гардианом по минусу и ретейк. Белые глазки. 22 хп. Позиция под поп-догом. Ожидает, ожидает соперников и таки дожидается, получает в голову и, и раунд на этом заканчивается, черт возьми, очередным поражением. 11-2. Про мясо камня на камне ну вот прям совсем не оставляет Здравствуйте дорогие друзья, пишет Акмал и перечисляет никнеймы собственно к кому он обращается с приветствием Акмал и вам тоже большой большой привет и приятного вам просмотра Ну а тем временем про мясо продолжают аннигилировать, уничтожать, просто вырубать, пинать, ну что угодно Какое бы слово вы сюда не подставили, оно однозначно сюда подойдет и это все про команду, про мясо да. да, ребята очень жестко сейчас пытаются обыгрывать своих соперников Да не только пытаются, а, собственно, у них даже получается это делать И АВП неожиданно у Дуримара появляется Вот это вообще уже, знаете, во все тяжкие Когда Дуримар покупает АВП, это, ну, просто вешайся Если кто не знает, это действительно так Шутка, конечно же Эффект разменивается при Аркаде в апдаун Ну и 4 в 2 тут как бы такое, как мне кажется, тоже взять будет очень проблематично Денис по таймингам, ну, аккурат вовремя оказывается э, Перед соперником красные глазки где-то там Где-то там в апдауне Просто ждет Эльзара, приветствую Дожидает, кс, дожидается, кстати, бан на фасткапе своего соперника. Простите, наоборот, конечно же, соперник дожидается бана на фасткапе. Ну и, короче говоря, вы видели, чем закончилась эта встреча. Вот так долго хотели друг с другом встретиться, что вот встреча была <laughs> сверхкороткой. 12-2. Я не знаю, есть ли хоть какие-то малейшие надежды у вавилонцев на вторую половину. Определенно, конечно, команда-то эти на... надежды будут все-таки питать на матч и на вторую половину, но а, есть ли смысл? Ну, сейчас, конечно, да, про мясо как-то спустя рукава подошли к очередному раунду и просто делают какие-то прям совсем, ну, совсем странные вещи. Потому что, ну, это действительно странные вещи. Когда, например, Володя Дуримар выбегает аркадить, в общем-то, своих соперников со снайперской винтовкой. И в результате просто, собственно, отъезжает эффект. Как всегда, хорош, но прилететь на вагон ему не позволяют. Ну, и того мы получаем с вами дрин... Двенадцать, простите, дорогие друзья. 12-3, конечно же. За коллективом Промяса перевес аж целых девять э матч что камбэкнуть можно, но в перспективе, конечно, будет ну категорически сложно это реализовать. Плюс, опять же, у игроков команды Промяса э просто бешеный, э так скажем, буст по мотивации. Они выигрывают команду которая занимается командным контр -страйком. Эффект в числе первых готовится открывать точку Б или же, как минимум, а, сдерживать а, потенциальный ретейк. Первый burst fire и первый минус от эффекта. Белые глазки отправляются на отдых. Минус от дефингидромина. Ну а эффект, естественно, продолжает держать позицию. Попадает в котелочек своего соперника и добивает его тоже, дорогие друзья. Минус от плеера. Далее раунд переходит в еще более острый вариант развития событий эффект отправляется в КТ-респаун. там находит в бане ласки ласки глазки черт пойми кого там уже ребята видите да какие красивые никнеймы себе ставят и неожиданно э, сейф от человека с никнеймом говна взрыв бомбы все погибают и раунд остается за коллективом про мясо несложно догадаться что после поражения в данном раунде увы и ах но экономики-то как таковой у команды Вавилон Фэмили не остается И вся сложность заключается как раз-таки именно в том, что сейчас им надо камбэчить Но камбэчить им по сути-то не с чем В руках диглы, ну, какое-то количество гранат, конечно же, имеется Володимир Дуримар, вооруженный МАК 10 получает по голове. Но, однако, в паре с эффектом делают важные минусы на выходе в точку Б. Полетели хешки, полетели флешки. Все, в общем-то, разлетается, как и должно быть. Карий глазки забирает слайд Гардиана. Володя Дуримар неожиданно забывает, что бомбу поставить должен в этом раунде именно он. Эффект забирает соперника. И что-то Володя... Мне нравится. Володя стоит просто... Втыкает. Бан на фасткапе минус ласки и белые глазки, как это прям в ритм получается, остается ластовеньким. Полетели флеш, спорим, и резать побежит. <мех> Володя! Володя, боже мой! Как это было? Сверх нагло и сверх неприкрыто, так скажем, попытка зарезать соперника. Надо было резать, как мне кажется, сразу. А вот не пытаться откидывать вторую флешку, а уже после первой можно было бежать с ножом, собственно, я думаю, тогда получилось бы порезать. Ну, как итог, 14-3 и очередной экономический раунд, разумеется, сейчас будет в исполнении коллектива про мясо. Конечно же... Ой, простите, простите, простите, дорогие друзья, в -в Вавилон Family, конечно, вау. Хороший хэдшот по фулл-блайндовому красивым глазочкам, ласки. А минус слайд-гардиан, погибает эффект и установлено, в общем-то... Бомба. Здесь Дуримар, Владимир. Только один минус на МАК-10. Численный перевес уходит на сторону вавилонцев. Однако очень быстро возвращается в родные пинаты, Что можно так сказать. Да, и белые глазки с одним хп. Отправляется пушить. А потому что что еще делать в такой э, ситуации? Конечно, уже ничего, в общем-то, вменяемого здесь и не добьешься. 15-3. И именно на матч-поинте у вавилонцев появляются деньги. Конечно, ситуация... Сверхтяжелая. Победить в основное время Вавилон Фэмили уже не сумеют. Единственный вариант, в рамках которого хоть какой-то розыгрыш еще может продолжаться, это попытка дойти до овертаймов. То есть нужно взять 12 к ряду. Вдумайтесь, 12 к ряду, а при этом экономика у вавилонцев не до конца восстановилась. Белые глазки и какашка, назовем его такой, в спину получают белые глазки. А где какашка? А какашка у нас хоть и находится на точке А, но у него 4 соперника аж целых. Хороший хэдшот по Дуримару. Плотненький такой, знаете ли. Преф. Интересный преф, но эффект вышел чуть-чуть позже. Поэтому префайр получился своевременный. И на табло 16-й раунд, дорогие друзья. Очень быстро и очень easy заканчивается этот матч для коллектива про мясо». Вот так ребята с паблика продемонстрировали то, как на пабликах могут играть люди.